Прежде всего, хочу искренне, от себя лично, от администрации Курской области, от всех курян поздравить вас с профессиональным праздником. В это непростое время, когда коронавирусная инфекция еще находится на территории региона, на территории страны, ваша служба имеет особое значение. Борьба с преступностью, обеспечение безопасности на дорогах защита государственной и частной собственности. Это только малый перечень задач, которые вы выполняете круглосуточно в любую погоду. Для успешного оперативного несения нам необходимо мобильно, с одной простой целью, чтобы мобильно, качественно отцеплять основную задачу по охране общественного порядка, по безопасности наших граждан.